Привет. Немало копий сломано вокруг мероприятий по маркетингу. И очень часто, в общем, опять же, звучит этот вопрос. Нужны ли вообще конференции, всякие разные маркетинговые семинары, бизнес-завтраки и какие-то чуть более на сегодняшний день нестандартные, но тем не менее уже набирающие популярность форматы каких-то хакатонов, совместных каких-то деятельностных э, мероприятий и так далее. То есть нужно ли этого, надо ли маркетологу тратить на это время вообще? Или надо сидеть, заниматься своей работой, а вот это все балабольство и питье кофе на бесплатных кофебрейках — это для каких-то бездельников? С моей точки зрения, в целом не то, не то. То есть э, если маркетолог все время занят тем, что он ходит по конференциям и семинарам, и постоянно нахватывается каких-то новых идей, прибегает и кричит, а давайте попробуем вот это, давайте попробуем то, то да, конечно, такой маркетолог занимается расшатыванием и созданием хрупкой маркетинговой системы. И так это не работает. Мы это обсуждали э, во множестве прошлых уроков. Но с другой стороны, если это адекватные мероприятия, на которых э, решаются адекватные задачи, то э, конференции, семинары, катоны и подобные инструменты оказываются очень ценными дополнительными инструментами в твоем развитии, в том числе в твоем личном профессиональном развитии как маркетолога. И, безусловно, очень ценно а, участие спикером в конференциях. А, да, до этого тебе еще нужно будет дорасти, но если ты будешь держать а, эту задачу у себя в голове, то, возможно, ты к этому придешь раньше. А, для того, чтобы быть спикером, этого ва момент важно понимать, Стать спикером не так-то трудно. Для этого просто надо понимать, как устроена система, как устроена организация мероприятий, что важно для организаторов мероприятий от спикера. А это далеко не всегда а, самое топовое имя, самый топовый контент или что-то еще. Ты можешь метить не в крупнейший бизнес-форум региона, а в какие-то сначала небольшие конференции. Провести свой семинар или свой бизнес-завтрак ты вообще можешь самостоятельно, и это не так сложно собрать 10, 15, 20 человек на мероприятие. Это реально нетрудная задача, особенно если ты маркетолог. Я имею в виду, если ты умеешь работать с, с аудиторией, с потребностями и так далее. Это может быть даже маркетинговая задача для тебя. Участие в хакатоне может быть полезно для быстрой проверки гипотез, для быстрого создания какого-нибудь инструмента, там чат-ботика, допустим, на протяжении пар дней, вместе с другими людьми, которых ты увлечешь для того, чтобы решить эту задачу, или вместе со своими какими-то сотрудниками. То есть да, это может быть полезной цена. Стоит ли ходить на сами мероприятия просто, чтобы послушать? Ну вообще до некоторого времени… Предполагалось, что на конференции контент — это control, король, да? Content is, is the king. Uh, говорит нам uh, изначально Билл Гейтс, а потом вслед за ним прям вся весь бизнес-эстаблишмент uh, западный. Но если говорить про российские конференции, то, конечно, не контент, а networking или networking. Вот. Самое важное, что ты можешь получить на конференции, это две вещи. Во-первых, когда ты приходишь и общаешься с теми, с кем кого-то уже знаешь, просто сидя все время у себя дома и даже будучи подписанным, ну или в офисе, и будучи подписанным на людей из Фейсбука, и видя посты в Фейсбуке, комментируя друг друга, все равно встреча лицом к лицу на отраслевых мероприятиях очень полезно. Во-первых, ты видишь, кто актуален в рынке и что он там делает. И другие видят, что ты актуален в рынке или актуален, и что ты делаешь. Это возможность освежить представление друг о друге, напомнить, чем ваши компании занимаются, услышать а, какие-то а, новости, которые не светятся в паблик и так далее. И это способ, то есть это первое, да, с теми, с кем мы уже знакомы. И второе — это способ формирования новых связей, и поэтому, если ты за счет работодателя особенно покупаешь билет на конференцию, то ключевая задача, с моей точки зрения, должна быть не столько принести оттуда какие-то идеи для развития маркетинга, хотя и это важно, сколько понасоздавать новых связей, которые могут быть полезны работодателю, во-первых, для решения бизнес-задач, в том числе для формирования новых партнерств и для усиления бизнес-модели а, или хотя бы маркетинговой системы, но и... Это же может быть полезно и для тебя, как для профессионала. Ты можешь э, находить новые предложения о работе, ты можешь узнавать о каких-то новых возможностях для себя, как для профи и так далее. Э, в связи с этим мы говорили о том, что надо прокачивать метакомпетенции, э, в том числе коммуникативные навыки. Если для тебя это сложно, если ты любишь вечеринки интровертов, одиноко с какавушкой дома лежать под пледом и читать э, какую-нибудь книгу или смотреть курс по маркетингу, то я крайне рекомендую все-таки учиться а, заводить новые знакомства, обмениваться информацией, а, ин интересными какими-то соображениями друг с другом и учиться искать в других людях, какую пользу ты этим людям можешь принести. То есть цель нетворкинга заключается не, не только и, и даже визуально не столько в том, чтобы понять, какую ты можешь получить пользу от другого человека, сколько в том, чтобы понять, какую ты можешь дать пользу этому человеку. И тогда в обмен а, обратный поток а, в массе, он начинает идти сам. Даже если ты еще не стал спикером, прокачиваться нужно и можно на вопросах из зала. Вопросы из зала обычно задают самые смелые, а, сильные, и умелые из джунглей. Проблема в том, что 99% людей, которые задают вопросы из зала, не умеют задавать вопросы. Они встают и начинают три минуты втирать свое мнение, вместо того, чтобы задать вопрос. В некоторых случаях некоторые спикеры обрывают это и говорят, а можно вопрос задать? Иногда это, этот спич, он, во-первых, бесит весь зал, он бесит спикера, он бесит организаторов, потому что время на вопросы, ну, рассчитывалось, что будет задано несколько вопросов, это время уходит. В общем, это не помогает нетворкингу. Поэтому я очень рекомендую, во-первых, пользоваться этим инструментом, задавая вопросы из зала. То есть ты встаешь, обязательно говоришь «Добрый день, я такой-то, такой-то, причем по имени и фамилии из такой-то компании» чтобы другие люди тебя запоминали и, возможно, был проще networking в перерыве. И задать именно вопрос очень точно к тому, что говорил спикер, или наоборот, к чему-то, о чем он не договорил. И желательно, чтобы этот вопрос был записан на блокноте заранее. То есть ты в ходе выступления спикера записываешь вопрос, и вот прям как он записан на бумаге, так ты его и задаешь устно. Ну, не, не читаешь, а желательно просто повторяешь своими словами. Вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы вся эта длинная трехминутная преамбула для этого вопроса не требовалась. Экспериментируй. Вот э, самый простой способ. Ты открой несколько выступлений на YouTube записанных, получасовых или 20-минутных. Посмотри это выступление или там, несколько выступлений на TED. -е. Подумай, какие вопросы ты могла бы задать, чтобы они были полезны аудитории, которая там собралась, не только тебе. То есть, еще раз, вопросы из зала. Это коммуникативный инструмент. И если для тебя задача увеличивать свою ценность на рынке, улучшать твой нетворкинг, то вопросы из зала — это тоже коммуникативный инструмент. Не для того, чтобы связь со спикером создавать, а чтобы создавать связь со спикером и со всей аудиторией, которая там находится. Поэтому, задавая вопросы из зала, ты должна и должен ориентироваться на то, будет ли этот вопрос полезен залу в целом. Тебя за это полюбит и спикер, и организаторы. И это позволит тебе потом чуть легче еще... Тоже стать спикером раньше и быстрее. Будет ли этот вопрос полезен залу? Понятно ли он сформулирован в том контексте, который сложился благодаря выступлению спикера? Интересен ли он вообще и будет ли интересно спикеру на него отвечать? Естественно, желательно, чтобы это был открытый вопрос. Мы это уже проходили в блоке про наблюдение потребителей. Исследование потребителей, да, то есть такой, на который не да, ни нет, а скорее какой-то открытый, на который спикер мог бы дать чуть более развернутый ответ. Потому что если там спикер уйдет куда-то далеко, то это уже его проблемы. И организаторы будут претензию к спикеру предъявлять, почему он так витиевато рассуждает. А в некоторых случаях, если вопрос очень большой, то спикер может сказать, ой, слушайте, ну вот коротко так, если вы хотите более подробно, свяжитесь со мной, и это будет еще один крючок, инструмент выйти на какую-то интересную коммуникацию, особенно если вопрос оказался интересным. Ну и, наконец, когда мы готовимся к походу на конференцию или к семинарам, бизнес-завтракам, в том числе, если ты участвуешь там просто как посетитель, как участник, не как выступающий, очень важны две вещи. Во-первых, визитки до сих пор все еще все равно остаются... Ну, в общем, артефактом, который используется. Мы все равно продолжаем обмениваться визитками. Да, они потом где-то в ящике стола валяются и не очень полезно. но визитка нужна как инструмент, чтобы законектиться потом на Facebook, в LinkedIn, в других социальных сетях, в общем, сформировать чуть более плотную связь. Поэтому, особенно если визитка запоминающаяся, какая-то нестандартная, там что-то есть интересное, ну, это все равно продолжает работать. Но кроме визитки, визитки просто можно обменяться на бегу. Спикер такой, я, я опаздываю, там, мне надо бежать, давайте обменяемся визитками и потом какой-то напишем follow-up. По-прежнему это продолжает работать, сколько бы мы ни говорили про нашу диджитальность марк маркетологическую. Но еще более важен питч. Питч — это очень быстрое, желательно 30-секундное объяснение того, кто вы такая или кто вы такой. Uh, то есть ты встречаешь uh, человека во время кофе-брейка и подходишь и говоришь, о, а я видел, что вы там то-то и то-то. Меня зовут так-то, компания такая-то. И здесь мы повторяем ту, ту же часть, как мы представляли в зале. Uh, и чем я могу быть интересен? То есть не что мне надо, ну, можно и так, но лучше как бы какую я могу пользу приносить. Uh, или моя компания, что мы делаем. Вот чем более сформулированным, четким будет этот пич, в том числе описанный, какие ты ищешь партнерства, какую ты, в чем то может быть полезен, тем более этот пич будет эффективен. Вот эта речь называется пич от английского elevator pitch, то есть речь, сказанная в лифте. Лифтовая речь — это, такой, это такая короткая форма коммуникации, которую создают стартаперы для того, чтобы иметь возможность быстро объяснять, что они делают потенциальным инвесторам. То есть минуты и шесть слайдов стартапер должен иметь возможность быстро объяснить, какую потребность решает его там, продукт, какой размер рынка, какая команда, что ему нужно от инвестора. Вот за минуту он должен это рассказать, причем в нормальном темпе речи, не очень таратория. Вот идеально, если у тебя будет 30 секунд, в которые ты не просто сможешь представиться, а сказать «Привет, меня зовут Алексей Ежиков, я диджитал-маркетолог, консультант, я помогаю владельцам бизнеса и топ-менеджерам усиливать маркетинг внутри их компаний и решать те проблемы, которые они не могут решить в маркетинге самостоятельно». Очень общо? Да, возможно. Но зато становится понятно, что я не ищу работу, что я не решаю там, задачи, связанные с производством или логистикой. Ну, в общем это позволяет начинать быстрее искать точки соприкосновения. Поэтому проработка питча, с моей точки зрения, является очень ценной для участия в мероприятиях. Итого, резюмирую. Да, мероприятие — это не очень хорошо, когда ты только делаешь, что ходишь по мероприятиям, и ты при этом не журналист. Но ряд мероприятий являются ценными полезными с точки зрения развития, партнерств, усиление сети бизнес-связей. Далеко не всегда, к сожалению, мы можем померить это в деньгах. То есть участие в конференциях с точки зрения бюджетирования я бы относил к капитальным затратам, а не к операционным. Ну, точнее, как бы это бюджетно-высокорисковые инвестиции. То есть мы ходим на конференцию в надежде, что что-нибудь такое там, классное случится, произойдет какая-то счастливая случайность. Встреча какого-то партнера нового или мы узнаем какую-то новую фишку, которую мы сможем внедрить, или какой-то новый инструмент, который мы сможем использовать. То есть мы его бюджетируем по логике высокорисковых инвестиций. Либо, если мы уже привыкли бюджетироваться и мы знаем, что мы получаем от походов на конференции, то по низкорисковой э, части. Так или иначе, да, бюджетировать это надо. Я просто к тому, что мы не всегда можем посчитать возврат на инвестиции, в билет на какую-то конференцию в деньгах или на то, что мы будем там со стендом стоять. Не все мы можем посчитать в деньгах. Поэтому к измерениям надо относиться аккуратно, но тем не менее ходить на конференции все равно стоит, адекватно прорабатывая свое участие в них, заранее планируя, что ты собираешься там делать.